Здарова! Ну как ты? Сегодня я хочу с тобой поговорить о грядущем хэллоуинском обновлении, которое выйдет уже вот-вот совсем скоро. Буквально 1-2 недели и данное обновление будет уже, я думаю, у нас на всех серверах. Ведь до хэллоуина осталось совсем немного. И разработчики подкидывают уже скриншоты о данном обновлении в официальную группу ВКонтакте. Сегодня мы с тобой посмотрим, что же нас ждет уже в скором времени и разберемся в том, как же заработать денег на данном обновлении. И я вангую, я уверен, примерно на 99 процентов что нам обязательно добавят снова какие-нибудь тыквы или конфеты которые мы с тобой будем собирать а значит нам обязательно добавят обменный пункт именно какой-нибудь обменник как это уже было в прошлый раз если ты помнишь на пасхальный ивент именно в тот момент когда практически любой бомж на проекте который только недавно зарегистрировался на нем принял участие в данном ивенте формил эти яйца собирал их бегал по квартирам буквально за одну неделю из бомжа превратился в крупного миллионера и таких людей было достаточно много ведь эти яйца как только добавили обменник на все сервера и увидели какие предметы там можно приобрести за них их попросту начали сливать за какие-то баснословные деньги я сам лично под вечер продал свои 100 набранные яиц жалкие по 10 тысяч рублей за одну штуку просто по фану насобирал в тот момент 100 яиц на них к сожалению ничего толкового приобрести было нельзя в этом обменнике я ни в коем случае не ожидал, что нам добавят все-таки этот данный обменник и что там будут настолько интересные и топовые предметы. Поэтому и не заморачивался по этому поводу. Но многие ребята, которые все-таки заморочились, подняли огромные деньги на данном обновлении благодаря данному ивенту. Были ребята, которые закупали эти яйца на 100 миллионов, а то и больше. И кто-то реально продавал такое количество. Мне самому в личку много людей, да и под моим тем видео, писали подписчики о том, что реально подняли огромные бабки благодаря сбору этих яиц и тогда на серверах на всех абсолютно 8 серверах происходила какая-то вакханалия буквально за один вечер разобрали просто все яйца на утро их уже было невозможно приобрести люди были готовы закупать их у нас на 08 сервере по 15 тысяч потому что им попросту не хватало на какой-нибудь необходимый предмет кто-то закупал скины макгрегора по 400 яиц и после этого сразу же их сливал в гос по-моему если я не ошибаюсь за 3 миллиона рублей и на этом тоже поднимал нихриновые деньги за 5000 яиц можно было приобрести в тот момент Бугатти широн который стоит в салоне на секундочку 50 миллионов рублей и кто-то реально фармил такое количество яиц зная пару ребят которые фармили больше десяти тысяч яиц за неделю и что-то мне подсказывает что конкретно в этом обновлении в этот хэллоуинский эвент будет примерно что-то подобное опять же на данном скрине который выложили разработчики в свою официальную группу ВК, мы с тобой прекрасно видим что есть третье задание в котором указано соберите 10 тык значит у у нас определенно будут эти тыквы, которые мы будем собирать. И помимо этого, есть еще задание, где указано «Купите хэллоуинский костюм». А значит, будет какой-то все-таки обменный пункт, где можно будет приобрести данный хэллоуинский костюм. Я дико сомневаюсь, что этот костюм добавит в магазин одежды. По-любому должен быть какой-то обменный пункт. И по-любому будут эти данные тыквы. Я тебе хочу сказать только одно. Не спеши эти тыквы продавать сразу. Лучше всего дождаться самого максимального последнего момента, когда на сервере уже практически не останется тык. И Конкретно в этот момент цена на эти тыквы возрастет до максимальной, достигнет своего пика, как это было в прошлый раз. И чем больше, соответственно, ты сможешь нафармить этих тык, неважно какой у тебя уровень, неважно сколько у тебя денег, это отличный способ разбогатеть даже для всех новичков, которые только сейчас приходят на проект, которые возвращаются на проект, создают новые аккаунты. Это личный способ подняться с самого нуля. Так что я хочу тебе сказать так. Готовься к дикому фарму. Фармить нам придется с тобой довольно много. Да, помимо этого, также ждем новые крутые тачки. Опять же, с детально проработанными салонами. Я думаю, все-таки, наконец-таки, нам добавят функцию возможности взятия кредита под залог автомобиля в банках. Это все-таки новая сложная механика. И я думаю, она будет очень интересна игрокам. Обязательно с ней познакомимся, как только ее добавят. Полноценный. Новый разработанный дизайн, новое полноценное ивент-меню, которое реально приятно лицезреть, приятно на него смотреть и приятно пользоваться будет данным меню. Барвиха наконец-таки очень сильно меняется и это не может не радовать. Ну и самое главное, в чем я абсолютно уверен, будут опять добавлены какие-то новые индивидуальные аксессуары на тематику Хэллоуина. Какая-нибудь хэллоуинская шляпа, маска, скорее всего будет скин и даже не один. И как ты уже понял, такая возможность появляется только один раз в год и длится она вот буквально пару недель. Так что обязательно ничего не пропусти. Также хочу сказать, что разработчикам не вижу никаких преград не добавлять данную систему с обменником, с этими тыквами, как это было с пасхальным ивентом. Потому что это опять же отличная возможность бустануть онлайн на проекте хотя бы на эти ближайшие пару недель. Потому что если все это добавят и добавят опять такой крутой обменник с такими лютейшими какими-то призами, аксессуарами, машинами дорогущими, люди просто будут фармите днем и ночью во все свободное время, потому что это отличный способ абсолютно для любого игрока, неважно, для богатейшего какого-то старичка или для новенького абсолютно бомжика заработать хорошее количество денег, либо же получить крайне редкие аксессуары или автомобиль. Так что с нетерпением ждем, лично я точно с нетерпением жду данного обновления, надеюсь и ты, и уже в скором времени мы с тобой это все протестируем. Ну а если тебе по каким